Царское поместье. Дом в Сочи. Цена, подарок судьбы. Всем привет! В сегодняшнем выпуске Царское поместье. Дом в Сочи. 25 соток земли. Собственный теннисный корт. Пруд с рыбой. Бассейн. В общем, обязательно посмотрите это видео до конца. Дом строился 20 лет назад. Им владел очень богатый человек. И строился этот дом в концепции спорт, здоровый образ жизни, единение с природой. Теннисный корт привели в порядок, покрасили. Имеется собственный пруд, в котором реально выращивали форель, ловили ее и потом жарили в собственной беседке. Конструкция капитальная. Единственное, нужно восстановить деревянную крышу. Дом находится в Лазаревском районе, до моря всего 9 километров, там же ЖД-станция. До самого центра Сочи 75 километров. К дому ведет идеальная асфальтированная дорога. Поселок расположен в удивительно живописном месте, который был основан русским мореплавателем в период колонизации Черноморского побережья. Поселок назван в честь царевича Алексея, единственного сына последнего императора Российской империи. Дорога, которая идет к дому, называется Маринское шоссе в честь княгини Марии из царской семьи. Данный объект удовлетворит поистине царский вкус. Здесь расположено два дома. Один из которых хозяйский, а второй для занятия спортом. Баня, тренажерный зал, кинозал, сауна, джакузи, купель. Смотрите, как тут уютно. Тропинки выложены камнем, есть мосток с подсветкой. В этом месте стоит насос, который качает родниковую воду и наполняет пруд. Видеонаблюдение. Вы заехали на территорию. Здесь раньше сидел охранник. Это гараж. Есть туалет. Рукомойник. И у охранника была своя комната. Кстати, смотрите, над гаражом можно сделать еще надстройку. А охранник жил вот в этом помещении. Как вы уже поняли, участок... Абсолютно ровный. Растет пальма, хурма. Это хозяйский дом. Так он выглядит с другой стороны. Ну, а в этом здании остальные прелести. И еще одно дерево с корольком. И бассейн. В те годы это стоило сумасшедших денег, чтобы сделать вот такой фигурный бассейн и вот кстати смотрите как здесь все сохранилось то есть вот в то время на самом деле закупалось все самое дорогое оборудование и оно не так долго использовалось. видите здесь все еще блестит даже давайте пройдем по спортивному блоку с правой стороны туалетная комната с отдельным входом есть кондиционер свой санузел с душевой кабиной двигаемся дальше еще одна комната с отдельным входом тоже имеется кондиционер. Это сауна. Свой туалет. Душевая кабина. Вот она, сауна. Все в хорошем состоянии. Далее. Комнаты отдыха с джакузи, то есть вы попарились, вышли, окунулись в холодную воду, смыли с себя весь пот и нырнули вот в этот бассейн. А если мы поднимемся на второй этаж? видим тут спортивный уголок русский американский бильярд смотрите какой хороший вид из оком. можно поиграть в теннис тут еще с акустической точки зрения очень хорошо все сделано потому что здесь стоял кинотеатр. Сейчас покажу вам его. А вот эта речка, которая за забором, она наполняется только в дожди. Идем смотреть хозяйский дом. Кстати, спортивный блок имеет площадь 200 квадратов. И хозяйский дом тоже 200 квадратных метров. Это один из входов Кухня, совмещенная с гостиной. Это тот самый кинотеатр, про который я говорил. Имеется камин. Много окон. Поэтому очень светлый дом. Немного вложений, И будет все очень круто. Здесь. Санузел покажу чуть позже, потому что там есть некая особенность. Давайте поднимемся на второй этаж. Поднимемся на второй этаж. Это у нас хозяйская спальня. С выходом на террасу тоже есть камин. Потрясающий вид. Тишина, здесь покой. Здесь огромный, светлый. Совмещенный санузел. Это выход на террасу. Давайте выйдем. Вот она терраса. Та самая музыкальная комната. Женя, хватит филонить. Пойдем меня снимать уже будешь. Это, кстати, музыкальная комната. Это такой проходной санузел. Здесь две спальни. Это первая. Вторая. Тоже такая светлая. Много окон. Чудесная тут атмосфера. Есть отдельный вход, из которого вы можете выйти и плюхнуться в бассейн. Но это реально царское поместье. На мой взгляд, это идеальный дом в Сочи. 25 соток. Цена подарок судьбы. С левой стороны еще небольшая кладовочка. Нужно просто немного вложиться, и получится райский уголок. А сейчас я нахожусь на речке псе в переводе «Добрая вода». И от этого места до нашего дома всего несколько минут пешком. Также рядом с домом каштановая роща. Там же можно собирать кизил, орехи, грибы. Рядом форелевое хозяйство. На мой взгляд, это идеальный дом в Сочи, стоимость которого 24 миллиона. Возможен разумный торг. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в инстаграм, там тоже очень много всего хорошего. Не забывайте поставить лайк за мои старания. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео, пока!